Здравствуйте! Команда «Волкон» Яви Чазар поздравляет всех с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Уважаемые женщины, матери, бабушки, подарите своим близким мужчинам удивительный подарок. Мы подготовили пакет, в который входят два защитных устройства и книга-коны, которые будут, на мой взгляд, лучшим подарком на этот праздник. Тем более, что на него есть скидка 20%. Приобрести этот пакет вы можете по ссылке под данным видео. Всего вам хорошего.